Вот тут вся крякла они, они и Макси просто раз здесь будут Красотища рвал, здесь здесь Красотища. Красотища Водоворот такой, блин Котел. Котел вот туда мы и занурнем. Да, Уточка есть. Да. Ветер волну гонит. Кавыш гнется Мы точно хотим охотиться. Куда мы денемся? Кузен. Куда мы денемся? Будем охотиться ветер, ветер раз раздует. Говорит, а у нас лошадиных сил хватит на весла надавить ветер сдувает на место ну что аллигатор жить? Скачается море широко, и волны буржуют навзрыт, товарищ, мы едем далёко. Оно примерно так и есть. Ветер в харю, а я шпарю. Как-то так оно у нас. Чего аллигатор? Ща, мышь да бог поплаваешь. <свист> Утки! <свист> Спереди! Есть! Аборт! Высоковато чуть-чуть, конечно. Есть! паузы не херач <соцентрический> нон стопом <соцентрический> нормально валишь почти <соцентрический> давай тренируйся <соцентрический> есть не слушай вообще висело вот Апорт! но я наманил по любому они сели а я их не видел блин подранок. ты видел как она зависла? она вообще висит она висит ты она висит такая но... а я вроде стреляю Блин, ну упреждение, ну блин, ну куда больше давать? И я примерно такое же еще раз упреждение. Получок вкручен, ну хер его знает, блин. Думаю, что за фигня, ну не больше ж давать, он, блин, на ветру практически завис. И так чуть-чуть больше ветер-то справа, чуть-чуть больше на ветер дал, ну думаю, куда ж больше-то. Забирай, Серега. Давай, давай. Ай, вист, красавчик. Молодец, молодец, дай, дай, заходи, давай иди сюда, иди сюда, молодец, доставай Дима чехол, есть Чирок. Аппорт! Аппорт! Что-что не знаю зачем, но я тоже добавить. Аппорт! Да-да-да-да-да-да! Молодец! Аппорт! Ух ты! Блин, вылетел! ракета это было не если если бы я чуть-чуть да ну блин можно было бы но Серега добил вист вроде увидел о раз завизжал значит видит ее да вон трепухается Эх, шери старушка моя в багажнике. <мес> а, аллигатор давай, давай, давай, давай, давай, давай. Дай. Ох, это был не черок. Это был красноголовик. Ну, хороший. У него шея, блин, такая жирнючая, такая. а, такая вкусняшка. Сыт. Сыт. Нет, не надо. Ну, Серега... Серега завалил. Да, но только я... Я хотел их развернуть и садить. Ух ты, блин. Лебедей наманил. перед нами. Есть, все три! Абсорт! Все три? Все три, все три, красавчик. Дай, молодец. Апорт, ищи, Бест, ищи, ищи, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, я вот не вижу этого. Чучело. Ух ты, есть такие есть Я в тоже. есть такие <свят> Вот, вот это, там вот там это там осенняя утка. У виста работы. <смех> работы валом. Жалко только, блин, шери, конечно. 11 годков, уже все. Дай, дай, дай, апорт! Апорт! Вон уж... Перед нами. Ха-ха-ха! Да я не что <как> Я смотрю, ты лопатишь. Куда лопать, не знаю. И там тридцать. Дай. Молодец. Апорт. Вис не успевает собирать, бляха. Давай иди ищи. Да-да-да, молодец. Есть. Апорт. Утки. Вставай. Вставай. Думал, ты по первой попал. Я тоже так думал. Мозилы! На порт! Села в чучела. Я одно уронил. Он пролетел. Кисло, я смогу Ничего...